Привет, мой друг! Ты на канале, который посвящен сварке, и меня зовут Алексей Петрухин. Сегодня в выпуске я буду в шапке. Это первое. И второе. Я сегодня хочу показать второй способ, как сделать на тауровом соединении классный, красивый шов. Ну, как вы любите. Поэтому предлагаю вам занимать удобное положение. И давайте уже начнем. Сегодня в видео будут задействованы следующие инструменты. Плазма. Я, наконец-таки, ее протестирую. Обзор я вряд ли буду делать, потому что уже есть обзор. Можете посмотреть. У Ивана Тектула. Также я буду использовать болгарку. Присадку. Электроды. Вольфрамовые. Не плавящиеся. 2,4. Лепестковый. Отрезной, отрезной лишний, мы же используем плазму, Ее зря сюда положил, ну естественно металл, в моем случае это 2 миллиметра IC304, лист здесь был полтора на три можете заметить, 2 миллиметра ровный, на гильотине все рубилось раньше, а теперь будет все резать плазмой. Использовать буду сегодня в работе 220-ю м -ку. Обязательно покажу все настройки. Присадка будет у меня, если двойка, будет 1,6 или двойка. Ну, это уже в процессе, мы с вами уже там разберемся до конца, потому что сейчас непонятно, что я буду использовать. Вот прям видео с налета снимаю. Приехал в гараж. Здесь еще пока не прогрелось. Ладно, это вас не касается. Ну, давайте все-таки уже начнем. Привет, кто впервые на данном канале предлагаю вам перейти по ссылке либо найти в библиотеке данного канала первый способ тавровое соединение это будет во-первых полезно и второе я попрошу вас сделать обратную связь напишите в комментариях на какие моменты нужно обращать больше внимания при съемке и акцент на что нужно делать, потому что я уже смотрю с позиции как сварщик с опытом и что-то забываю да рассказать, а вам это очень важно, потому что вот, вот всякие мелочи они важны, я это прекрасно понимаю, поэтому попрошу вас напишите в комментариях, буду признателен, ну и давайте уже продолжим, спасибо, что выслушали. Детали подготовил, все зачистил. Ацетоном не протирал, это лишнее, в некоторых моментах, может быть, я бы и использовал бы ацетон, но ацетон я в большинстве случаев, если честно, использую, вот протираю только присадку. Материал в большинстве случаев у меня идет чист. Из рекомендаций сейчас могу сразу же сказать, кстати, я присадку взял 2 миллиметра, и в начале, вот когда метровая, она очень тянет, и вам неудобно подавать, у вас начинает вот так все гулять из стороны в сторону, плюс кто-то подходит такой в глаз. Поэтому либо мы краешек загибаем, когда вы только новичок, и вообще как бы не нужно к сварочку подходить, если что, да? Согласны? За спиной стоять. Просто берем и все. Такую присадку уже проще подавать. Плюс ко всему я взял присадку толщиной, как и материал. Мне ее туда не нужно подавать слишком много. Я ее просто положу, как обычно. Это в первом, в первом способе. Я, я, я и забыл, забыл. Сейчас мы будем с вами подавать каплями. Но я и первый способ, естественно, покажу. Чтобы нам сравнить разницу. Положу, упрусь и буду немного поддавливать во втором случае я просто буду капать ну, сейчас все расскажу нормально чтобы делать быстро прихватки сейчас покажу вам настройки Заходим в меню, предпродувка 0.9, нижний ток 22 ампера, ну здесь можно и 15 и 10 поставить непринципиально. Важно здесь поставить 0 секунд время подъема, ток у меня был 90, я просто сбил, время спада, время заварки кратера 0 и 15 ампер и тут 4 секунды. Вот два важных параметра. подъем и спад, по нулям у меня четыре такта я держу кнопку сфокусировался глазами нажал отпустил нажал и быстро прихватил и вот получается вот так хочу напомнить первый способ ваша задача упираться присадкой в металл немного поддавливать чтобы получился такой Дуга, наверное, да, если так можно назвать. И вот постоянно поджимайте и потихонечку подавайте присадку в сварочную ванну. Следующий момент. Я сейчас постараюсь вам показать. Наглядно. У меня есть вот такая вот чудная террасная доска. Есть вот такое вот ведро. Это наше сопло. Вот это мы просто представили. Но это, конечно, не сопло, а может быть у кого-то есть такие сопла. Когда мы шагаем керамикой по металлу, мы вначале упираемся керамикой и в этот металл, и в этот металл. После чего, когда мы хотим вот здесь вот вольфрам, вольфрам поднимаем вверх вот на эту пластину, мы упираемся вот эту частью керамики на этот металл. Здесь у нас появляется некий зазор. Ну такой прям вообще минимальный. Можно сказать, вы даже чертите по металлу, но вы должны расслабить этот момент руку. Упираемся сюда, заводим сопло. После чего упираемся на этот металл. Здесь у нас появляется зазор. Заводим вниз. Вольфрам автоматом идет вниз. Внизу долго не задерживаемся. Мы только коснулись, вот здесь у нас линия воображаемая, только ее коснулись и сразу же поднимаемся наверх. То есть мы постоянно закидываем металл вверх. Только не спешите, у всех вот новичков одна и та же проблема. Вы начинаете спешить вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Не бойтесь, не прожгете металл. Вначале попробуйте его прожечь, понять, как он себя ведет. После этого вы начинаете отрабатывать. Вы чем раньше поймете, как ведет себя металл, и когда он прогорит, тем легче будет для вас. Вот так мы и начинаем с вами шагать вперед. Упираясь сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Здесь присадка у нас постоянно в ванной. Это первый способ. И мы ее поджимаем, напоминаю. И все. А теперь давайте уже посмотрим, как это все выглядит в процессе. В первую очередь, вы должны в идеале освоить первый способ, потому что здесь вы забываете про ту руку, в которой у вас находится горелка. Здесь уже акцент идет на ту руку, которая подает присадку. Поэтому дополнительно вы еще должны научиться ее и подавать. Если вы будете сваривать короткими швами, там 5-10 сантиметров, тогда берете 15-20 сантиметров кивками подаете в сварочную ванну когда вы делаете движение наверх в этот момент у вас присадка выходит из сварочной ванны вниз опускаемся капаем и забрасываем наверх убираем присадку вниз капаем наверх убираем присадку вниз капаем наверх присадку закидываем и самый Важный момент. Не вытаскивайте присадку из зоны защиты. Если вытаскиваете, окисляется, начинаете подавать, вот она черная. И ваш шов сразу нач начинает бегать из стороны в сторону. Поэтому держим присадку возле сварочной ванны. Чтобы она всегда была немного подогрета. Ну и здесь немного скорость нужно увеличить. По силе сварочного тока. Это уже индивидуально. То, что я поставил, это подходит для меня. Ну и то можно даже сделать то побольше, скорость увеличить. Это будет побыстрее, типа вложения меньше. И управлять сварочной ванной для меня будет повыше. Важный момент. Нужно смотреть за тем, как я подаю присадку. мы можем наблюдать два способа ближе к нам это первый способ чешуя не особо выражена что такое размытой а на втором чешуя каждая существует отдельно она более выражена Ну и ну, разницу видно по крайней мере а вот где применить Второй способ, я думаю, вы найдете применение. Самое главное, теперь вы знаете, как это сделать. Настройки для 2 миллиметров: предпродовка 0,9, нижний ток 20 ампер, время нарастания 1 секунда, ток 82 ампера, помним, что на 1 миллиметр толщины свариваемого металла 30-40 ампер. Если вы справляетесь с более высоким током, смело. Время спад 0,8. Нижний ток 14 ампер И продувка 4 секунды. 4 такта. В моем случае вылет вольфрама 8 мм. Расход аргона 8 литров. Даже 7. Присадка 2 мм. Если вам было полезно данное видео, вы можете нажать на лайк, а если что-то не понравилось, естественно, дизлайк. Ну, а самое главное, вы можете подписаться на мои страницы в соцсетях ВКонтакте и другие. Ну, и тут тоже можете подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи в новых видео. Пока!